старшина и грубым голосом говорит колесов на вахту нет не хочется как так Так. энергии не хватает оригинально ну ну ну а потом приходит ко мне вахты начальник и товарищ колесов неудобно мы вас очень просим пойдите пожалуйста на вахту я говорю нет нет нет, нет оригинально, нет, нет, оригинально. Нет. ну а потом плывет ко мне сам командир товарищ колесов федор сергеевич окажите будьте любезны пожалуйста пойдите на вахту я говорю нет нет нет кто вы, товарищ командир? И не ходите, и не просите. Я ему говорю, а парень такой: хочу, стою на вахте, а хочу под знойным небом в Аргентины, где девушки, как и на картине. Хоть бы письмишка от мужа. Возвращались моряки с фронта, не видели. Вернется. Штаб чуть ли не каждый день наведывалась. Все тоже. Нет сведений о муже. Алеша, а вдруг убили? Нет. Вихарева так скоро не убьешь. Ему сейчас помирать никак невозможно. А ты, Глаша, не тружи. Что только в слезах ты? в такое время живем. Ну вот. А помирать придется, так. Их! А ну, ребята, даешь! Watch for you! из Гавриила. Вами преступно нарушен закон морской службы. Вы самочинно покинули вахту на корабле. Увести на корабль. Корабли стены подпирают, Чего их сторожить? Старики на кораблях и одни стены. Пошли. Отставить. Мы это разберем на судовом комитете. Прошу не вмешиваться в распоряжение командира корабля. А я прошу не учить председателя судового комитета. Исполняйте приказания. За мной. На корабль. Танцевали, веселились, а присели, прослезились. Пока. Наш дракон. Адмиральские повадки никак не обтешим. Мой Тимофей так бы не поступил. Да мы своим Тимофеем таких забор швыряли. Шкура. А твои хороши. К Лешам полы бульвара подметают. А Глаша, жизнь наша моряцкая. Сегодня гуляй, а завтра... Шагай! Тимохи! Топай, топай, ребята! Наспоряжи залозу! Тимоша родной! Жив! Жив, жив! Ну а какой-то глаж! Большой вырос на тебя! Коша. Тимоша! Здравствуй, браток! Говорил Глафири, не берет его пуля. Алкистый породы, матрос, правильный. Ну, пошли. Пошли. Что ж, Тимофей, год прошел ни одного письмишка от тебя. Писал, писал, Глаш. Еще в станице Дубаской начал. Сижу, понимаешь, царапаю. Здравствуй, детская, Глаша дорогая. А там, как шуганул нас генерал Каледин из страницы, так или письмишка подобрал. Вот тебе и здравствуй, Глаша, дорогая. Но потом. Но потом мы его так надрали, что он у нас по всему дону на одной ноге скал. Присесть-каяны не дал. Так что уж извини, понимаешь, так тебе это письмишка неоконченными оконченными привез. Вот оно. А ты кто такой же, Тимофей? Орел? Да ну будет, Орел. Вот бы тебя к нам на кораблик. Ну, а как на кораблик Спрашиваешь. Председатель судового комитета. Ты? Да. Партийную линию держу крепко. Вот приходи, посмотри. Ну что, я в тебя не сомневаюсь. А Правое плечо вперед. Арш. Прямо. Ну, глаш пудрись, готовь скорее самовар. Будем чай гонять. Пока. Молос, суполы, недалечко Ух, Ухи огромный же ты у меня вырос. Это мы с тобой скоро вместе воевать ходить станем. Генерал пробать, а? Папка, а ты генерал а? видал? Видал, один вол какой. Брось, ну брось. Мы не маленькие. О, не маленькие. Не маленькие. Не маленькие. Маленькие, а вот когда подрастете, генералов мы вам всех порубаем. Только живите, ребятки, да радуйтесь. Все царские хоромы вам отдадим. Да, прям придут и спросят. Ребят, хотите зимний дворец, пожалуйста. Не желаете, желаете оничков, пожалуйста. Не хотите жить в царских, новые построим, светлое, просторное. Солнце вам прикомандируем. Но уши вы, ребятки, не подкачайте, чтоб всю эту человеческую премудрость на зубок. Английский, будьте любезны. Химия, сколько угодно. И будет, стал быть, мой Колька, ученый, не то что отец. Эх, хорошо. Ну что ж, кем же будет-то? Наш Колька, инженером, что ли? Доктором? Нет, Колька наш будет моряком, командующим эскадрой. А знаешь, какой у нас будет флот-то? А ну да никто не посмеет. Иди в любое море, океан. Корабли идут. Флаги вьются, аропланы гудят. А что это там на мостике? Кто это? А, Колька наш стоит. Важный, красивый. И по-всячески со всеми разговаривает. Ах, хорошо. Балыш, сказки рассказываешь. Конечно, сказки. Сказки? За эти сказки, глаш, сколько людей в сибирь пошло. За эти сказки, сколько матросских голов-то пробито. Ха -ха. сказки. Папка. Возьми меня на корабль. Их ты! С Соложонком! Взять его, что ли, на корабль с Соложонком? Ну вот ещё, а? не отдаст. Не отдаст. Балтийская порода. Балтийская. Соску не берет в море просто. А, а. Товарищ Михарев, время воен совет Опять уходишь? Ничего не поделаешь. В такое время живем. Я скоро вернусь. Ну, Колька, собирай Рюхи, готовь сундучок. Готовься. А я за тобой, брат-броненосец, пришлю. Сидишь, Василь Кузьмич, бумагу мораешь. По ночам людей тревожишь. Да, аж он тебе за это. Спасибо-то не скажут, но ну, здорово. Вот тут стул. Строго. С дивизиона тральщиков три офицера сбежали в Финляндию машинное отделение выведено из строя в штабе двух шпионов забрали а мы в судовых комитетах митингуем моряки у нас разболтались каждый матрос сам себе командир в порядке кончать комиссаром дивизиона эсминцев назначайся командира ростовцева знаешь Юрий Сергеевич, с двенадцатого года вместе на Рюрике плавали. Он тогда еще лейтенантом был. Значит, его хорошо знаешь. Еще бы. А в пятнадцатом году, когда я засыпал с ребятами в политике, ведь он нас допрашивал, потом рапорт писал, потом взял и порвал. Заметь, благодаря ему я и жить-то остался. Но всю жизнь по Хороший человек. Ну так вот тебе для памяти. Болтовню на кораблях кончать. Дисциплина большевистская. Морскую границу замок. Есть. Расшитите. Иди. Перед женой. Извинись. наш да уж придется. и дома. Здравствуй, Гаврил. <свят> Перинку может подкинуть? Перинку, говорю, может подкинуть. Значит, на вахте, как на Сеновале. А ты откуда такой адмирал вылез? Виноват. Тимофей Иванович не узнал. Хорош. А командир где? Не знаю. А судовой комитет? Не знаю. Заседает наверное. Хороший судовой комитет. А? Хороший судовой комитет. Хороший? Ну да, я и говорю, хороший. Одни портки просиживают, другие на вахтах дрыхнут. Красота! Тимофей Иванович, такой термидор получается. Стою, глаза закрыты, а все вижу. Вот корма, вот полубак, вот Тимофей Иванович стоит. Сердитый, все вижу. А вот винтовки своей не вижу. Вот винтовки действительно, да. Не вижу. На. Тимофей Иванович, ведь у меня вся семья такая нечеловеческая. Ну вот что, вахту эту значит до утра отстоишь? Здесь отстою. Вот. А там прямо на трясут на губу. А. За всю свою нечеловеческую семью сразу это спишься. Красота! И откуда такого черта принесло? Ну давайте голоснем это дело. Кто за? Так, против? Ваше слово. Вчера судовой комитет отменил мое распоряжение. На корабль принимаются люди без моего ведома. Это не моряки. Я требую этих людей а. с корабля списать. Вот список. Требуете. Не понравились. Видать, носом не вышли. Мнение судового комитета. Ясно. В таких условиях... Командовать кораблем отказываюсь. По императорскому флоту соскучились. Это что, запугаешь, а? Стоп. Товарищи, нашему командиру нет охоты командовать советским кораблем. Ну что ж, я так думаю. Проживет как-нибудь советская власть без нашего командира. Судовой комитет здесь заседает? Здесь. Шестой чайник лечит, прямо запарился. <минь> Министры? Государственная дума, значит. Может быть, черт знает. Чайники отставить. Вот, спасибо, спасибо. Хотя, еще один чайничек приготовь. Товарищ. Зато последний, ей-богу. Сыпь, сыпь. Не сказать так. Не Не выйдет. Некоторым драконам их не коварные замыслы. Заводы рабочим. Так. Корабли матросам. Верно. Довольно. триста лет терпели. Вот именно триста лет терпели. Каждый матрос сам себя командир. Точно! Вот. Балабол, да. ты. Картина будет такая. Хочешь нам реглядеть? Гляди в наш телескоп. А не хочешь? Играй с корабля долось. Правильно, Точно. правильно! Точно. правильно. Точно. Аминь! А. Вы губите флот! Демократы! Что? Варианское семя. Жезлов! Извинись перед товарищем командиром. Да я его... Отставить! Именем реф совета Балтийского флота приказываю встать! По оборчению реф объявляю. Судовой комитет эсминца Гавриил распущен. Командиром дивизиона эсминцев назначен военный моряк, командир Гавриила... Юрий Сергеевич Ростовцев. Комиссаром я. Извинись. Жаслов? Извиняюсь. Все равно отказываюсь. Товарищ командир. Отказываюсь. Эх, вы политики. Кричать на командира глупость. А как это глупость? Саботаж. В гнезде осином сидим. В ножки а я говорю, А я говорю, кричать на командира глупость. Знать надо. Кому рук пожать, а кого из нога на расстрелять. Мых ты. Нюх собачий должен быть у коммуниста. А в голове свой перископ. Вот она штука-то какая. Командир забыл? Так вот, кто старое помянет, тому глаз вон. Ну, а кто старое забудет, тому оба вон. Чайку заказывали? Ну, не возражаю. Добивайте этот восьмой чайник, мусор за собой убирайте и по местам. Заседание закончено. Да иди ты. Проболтался, а на груди, гляди-ка, целый эконостаз Божьей Матери. Ах ты, сверхсрочная крыса! Федор Сергеевич добровольцем на флот пришел, а ты от революции в тихую отсиживаешься. А вы еще, может быть, и крестик на груди до сих пор донашиваете, а? Откройтесь. Вот, ей богу, мы никому не скажем. Вот они, мои кресты. Мне перед революцией за мою грудь не стыдно. А это вот, за пятый год, печать от кандалов. Эх ты, молодой. Барахло свое забери. Поднимы! Поднимы! Ну, а ну! Руки прочь от революционного моряка! Не родился еще командир над Федором Сергеевичем Колесовым! А ты нового комиссара видал? Нет. А что? В штаб на Петропавловск. Есть в штаб на Петропавловск. Товарищ командир. Рапорт везете об отказе? Да. Юрий Сергеевич, революция доверила тебе 4 эсминца. 600 моряков вручают тебе свою судьбу. На дружбу, на бой, на смерть. Думай. Не продавали вы моряков раньше, не покинете нас и теперь. В штаб на Петропавловск. Есть в штаб на Петропавловск. Так что же вы хотите? Сильный флот. Дальше. Порядок. Дальше. Не митинговать, а побеждать. Дальше. Все. Все? Да, все. Так и мы этого хотим. Кто это мы? Мы, большевики. Ну, решайте. В штаб или на Гавриил. Скажите, товарищ комиссар, Россию, русский народ, Родину, вы защищать собираетесь? Собираемся. Что? Собираемся, говорю. Стоишь? Не на угольной барже, на боевом корабле служишь. Стой, стой, семьихи! Товарищи, я так полагаю, что Балтийский флот должен стать хозяином Финского залива. Ну а как поступить нам с теми, кто мешает нам в этом? А? Товарищ командир, читайте. за дезорганизацию корабельной службы, недисциплинированность, незнание присвоенных специальностей списать с корабля Гаврилова Алексея Петровича. Братцы, за что ж? Ведь все равно, что забор. борт. Лобачева Николая Семеновича. Товарищ комиссар, исправлюсь. Кребешкова да, Алексея, исправлю. Алексея Петровича. Слесаренко алексея тихоновича колесов федор сергеевич тимофей иванович так у меня же вся семья такая нечеловеческая все нет не все товарищ командир Жезлов, Алексей Петрович. Списать? Алексей Жезлова списать. Я ж не брал. Я из Герцы Форса корабли в льдах вел. Я.. Я прошу оставить Жезлова. Он лучший наводчик в дивизионе. Есть оставить? Говорил я тебе. Знать надо, кому руку пожать, кого из нагана расстрелять. Как-то товарищ Жезлов. Разойдись! осажден с суши и с моря. Питерские рабочие грудью защищают город. Балтийцы! От вас зависит все. До последнего драться надо балтийцы. Так вот, товарищи балтийцы, Антанта -то радио нам прислала. Гронштадт! За нами идет эскадра с десантом. Приготовьтесь к сдаче. Приготовьтесь к сдаче, а? Через сутки 38 вымпелов появятся на Кронштадтском рейде. И подписано все это. Друзья России, что скажете, а? Ну как, товарищи моряки, будет от нас ответ Антантия, а? Пиши, комиссар! Напиши, я такое письмо, чтоб дождь достала! Пиши! Не видайте в наших морях, как своих ушей! Пиши! Так что прочитали мы ваше письмо, и дейшло оно нам до самой последней печинки. И думаем мы одну думку. Чи вы гороху много покушали, чего с матка в детстве маки трой в шее была? Фу, ты, черт, а что касается сдаться? А что касается сдаться, сдадимся. Но только тогда, когда наш Безенчук не родит ха ха ха Пиши, пиши, комиссара! С почтением, від усього сердца, расписуемость Красного Балтійського флоту моряки! О, давай! охо Оце гарно! Передай ноту! Погоди, я добавлю. Моряки Красного Балтийского флота заявляю, что никогда никаким интервентам и гадом не владеть нами ни один вершок нашей земли, ни один глоток нашей Балтийской воды не дадим никому, и пусть узнает всякая нечисть наш пролетарский кулак за солетов! За революцию, за коммунизм! Правильно! Ну что ж, товарищи, значит встречать друзей России будем в море! Салют снарядом, торпедой, миной! Разойтись по кораблям! Э. Опять пришел. Долго ты меня терзать будешь? Извини, Тимофей Иванович, интересуюсь обратно на Изминец. О, полгода пристает. А сначала, а теперь обратно на корабль просится. Опрямый, видать, паренек. Рисованием очень много занимается. На груди-то целая картинная галерея. Художник Айвазовский. Ну что ж, как комиссар? Тимофей Иванович, вот ей-богу, честное слово больше не буду, А? Ну ладно, навойся из себя, когда-нибудь моряк выйдет. Беру временно на испытание под личную ответственность. Иди. Стоп! Юбки укороти, запутаешься. Маленько широковатый. Исправить штаны. Есть, исправить. Иди. Товарищи, в поход собрались. Ну, далеко не уйдут. Закройте двери. Вы дали знать нашим друзьям? Часто назад. Прекрасно. Эсминец говорил. Ремонтом руководил я. Котлы выйдут из строя. Братишки узнают об этом уже в бою. Будет поздно, не правда ли? Преклоняюсь, Ростислав Генрихович. Но я вам тоже имею сообщить приятную новость. Утром был на фортах. Ну, все в полном порядке. Красная горка ждет сигнала. А серая лошадь? Впрочем, на форт серая лошадь мы пойдем сами. Стало быть, близится. Не торопитесь. Выдержка. Помните, мы спасаем Россию. нашим ходом, говорю, идем, Юрий Сергеевич. Да, ход хорош. Передать на азарт, исправить строй. Есть, исправить строй. Непонятный вы для меня человек, Тимофей Иванович. Вот вы сейчас отсчитываете миль, спешите встретиться с кораблями противника. А имеете ли вы понятие о том, что это самый сильный флот в мире, что его никто никогда не побеждал? Так лети большевиков, то ведь тоже пока что никто не побеждал. А у нас их на корабле полным-полно. Стало быть, сил у нас равны. Но когда равный сражается против равного, дело в искусстве командира. А мы вам верим. Справа по носу дым! Боевая тревога! Боевая тревога! Курс на дым. Есть курс на дым! Полный ход! Есть полный ход! Передать по линии! Есть! Право руля! Есть право руля! Курсю всю и Есть курсю всю и Товарищ командир, справа по носу вешка! Подлодка! Тампеда! Сейчас она нас поцелует! Право на борт! Есть право на борт! Так держать! Есть! Открыть огонь! Вашему превосходительству с почтением, Федор Колесов! Ну, начинается. Огонь по миноносцу! Товарищ командир, в носовой кочегарке лопнула магистраль. Выключен один котел. Левая машина не работает. Противник окружает нас, потеря скорости хода корабля, это гибель. Попытайтесь исправить. Есть, исправить. Юрий Сергеевич, принимайте бой. Машину знаю, как свои пять, исправлю. Жду. Есть. Какое расстояние до эсминца? 98 кабельтовых. Остается выждать. Есть. Чего же мы не стреляем? Эх, куды стрелять, коли не можем развернуться! Полный вперед! Машина работает! Огонь по головому миноносцу! Даешь! Прекратить огонь. Есть прекратить огонь. Фух. Бой продолжался 10 минут. Вот тебе и англичане. А -а -а. Наши здорово дрались. Да. Да и командир не подкачал. Ну что вы. А комендоры-то какие молодцы. А -а -а. Да нет не говорите, не говорите. Тимофей Иванович, поздравляю. Знаешь ли ты с кем мы дрались? С лучшим флотом в мире, который никто никогда не побеждал. Ну? Что ну? Непонятный вы для меня человек, товарищ Соруд. Кому радиограмма? Товарищ комиссару. Зачем что даешь здесь? Ох, извините, Тимофеевич. Перепутал. Передать командиру. Есть. Жезлов! Я Че? Ухожу на форт, остаешься здесь за меня. Бери меня с собой, помирать так вместе. Помирать, это Мат... ни к чему, это глупости. А вот за кораблики ты мне головой ответишь. Да. И к ростовцеву, чтобы с сердцем и с мозгой. Понятно? Понятно. Ну, бывай здоров. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот директивы для форта Серая Лошадь. У вас все подготовлено? Я выполнил ваше указание в точности. Все коммунисты арестованы. Красная горка восстала. Немедленно свяжитесь с ней. Слушаюсь. Да, вот еще что. К вам направлен десант с дивизиона эсминцев. Матросы? Господа, матросы с нами. А да. К сожалению, против. Не допускать их на форт. Завтра появятся наши друзья. Пошли. А как офицеры кораблей? Честь русского морского офицерства нам по рукой. Поддержат. Ну-с, господа, советская власть кончилась. С Богом! Вдохнём. Не стрелять. Передать по цепи, беречь патроны. Это в кого же стреляют? <звы> Кажется, в нас. <звы> вот и отдохнули среди своих. <звы> так. Стало быть, Форт нам изменил, братва. Необходимо сообщить в штаб. Федоров, я. Пойдешь? Есть. Иди. Тимофей Иванович, разреши мне. Я эти места как свой бушлат знаю. Знаешь? Во. Видал, Федоров-то? Видал. Разреши, Тимофей Иванович, а? Иди. Но осторожно. Командиры и комиссары дивизиона, эсминцев ко мне. Второй морской сводный отряд прибыл к зданию штаба. Действуйте. План наступления на форты готов? У нас разошлись мнения. Мы считаем, что взятие фортов невозможно. Даю еще 10 минут. Если... План пакет от товарища Ленина. Товарищи командиры и комиссары, за мной. Следите за ростовцем, за каждым его шагом. Вы отвечаете. Есть. Пока вы разговариваете, Красная Горка сотрет Кронштадт в порошок. Вот вам приказ. Приказываю. Форт Красная Горка взять обратно. Может быть, повести с фортом переговоры? Никаких переговоров. С изменниками Петропавловску немедленно открыть огонь по форту. Исполняйте. Товарищ Вавилов, измена! Серая лошадь изменил с какого корабля с Габриэла, то есть нет, я пока что я при Тимофе Ивановиче. товарищи Ростовцев и Кречетов выходить в море немедленно второму морскому отряду совместно с частями Красной Армии овладеть фортом с суши. Операцию производите до 12 часов. Если в 12 часов форт не будет взят с суши, подойти к нему на короткой дистанции, открыть огонь. Молодец. Зачислить на Гавриил. Спасибо. Юрий Сергеевич, мы вас считаем человеком, преданным Родине. Кто это мы? Русские офицеры. Дивизион не должен выйти в море. Что? Завтра иностранный флот будет здесь, в гаване Юрий Сергеевич, нихамским дивизионом а русской эскадрой будете командовать. Решайте, с нами или против нас. Прочтите. Ну что? Я презираю и ненавижу людей, которые втаптывают в грязь честь и достоинство русского офицера. России не продаю. Донесете? Я не донесу. Подайте рапорт сами. Донесешь, сволочь. Нюх собачий у коммуниста должен быть. А я, Юрий Сергеевич, такой человек. Спаялся с кем, не распаяешь. Ну что, не видно? Ничего не видать. Забегали на форту. Видно, готовится на нас. К бою! К бою! Товарищ комиссар, патронов нема? Примкнулись такие. Есть. Нема? Ага. Стреляют в море. Передать на форт предлагаю изменникам статься. Корабли наши пришли! Ура! По изменникам Родины огонь! Зимний брали отбросы, а за революцию! Вперед! Кто идет кто понятно я там же еще пароль чего это пароль говорю мушка чего ну значит якорь какой якорь ну пропуск давай живо пропуск пожалуйста пропуск давай давай пропуска нет ну нет пропуска Вася друг пойми это же я сорокин сорокин из того изговрила это я давно знаю ну ладно хватит лясы точить давай в комендатуру вася меня в комендатуру ну пес с вами пожалуйста стой стой кто идет пароль Торпеды? Правильно, правильно, торпеды. Сейчас только вспомню. Братки ведь какой крендель, получается. Дня катер ждет. Продукты везу. Мне братки наказали, ну вот в этом доме, ну, рукой подать. Там наш комиссар от ран отлечивается. Ну а мне братки наказали, чтобы я ему гостиницу привез. Сала. А что, Тимофей Иванович, что ли? Ну да. А, -а, -а. ну давай. Вася, пару лейбов не знает. Ну давай, давай. Черт по ночам шляется. А, это ты, дружище. Здорово. Вот. Чего это? Сало. Ну, спасибо. Братки передали, пускай, говорит, отправляется. Ну, как у вас на корабле-то? А у нас все хорошо, товарищ комиссар. Орлы у нас, они, ребята, третий день в дозоре стоят без сна. А братки наказали, передай, говорит, сал, товарищ комиссар, пускай отправляется, к нам не является. Без него готово обойдемся. Без меня, молодцы. Нет, без вас, конечно, не того. Прямо надо. Ну ладно, ладно. А давай, вы в общем, управляйтесь. А за нас не волнуйтесь. У нас все так спокойно, так спокойно. Чайки летают, пайки выдают. Ну его на корабль. Где катер? Где катер? Тимофе... он что это? Торпедные катера! Эх, не видит на Гаврииле-то, не туда смотрят! Гляди, гляди, гляди, заходят слева. Эх, раздолбают корабли. Ты что ж, чертов сын раньше не мог прийти? Я же вам продукты не. Какие продукты? Какие? Са. Сало. Сало. Ну, уже злов. Ирина прицел, что без промаха. Ну, без промаха. Из пушки ты ими попасть. Ну да, говори еще, Алешка и в блоху попадет. Но и на прицел их на прицел. Еще, еще, Алешка, еще! А ну-ка, доходай! Без промаха. А ты говорил не попасть. Кто говорил? Ты. Я никогда. Катер наш. О, все продукты промочили. Пропадешь тут с вами. Погодите, дайте им советского водички-то похлебать. Ай-яй-яй, скажите, пожалуйста, какая беспокойная жизнь, а? Эх ты, так до сих пор ни хрена и не понимаешь. Карла Маркса читать нужно. А ты-то его читал? Я всю французскую революцию наизусть знаю. Жив, Колесов? Жив, товарищ комиссар. Тимофей Иванович, ведь у меня вся семья такая нечеловеческая. Ну, молодец. Вся семья? Вся. Ну, тогда понятно. Пролетарии? Пролетарианц. Видали, видали? Прощение просит, парле франция Что их благородие говорит? С большевиками не разговаривает. Будете разговаривать. И с большим уважением. I beg you to shoot us at once. Он просит поторопиться с расстрелом. Позвольте вопрос о пленных разрешить мне. Пожалуйста. Ну как, все в порядке здесь? Да. Товарищ комиссар, что ж такое? Недельный пак англичанам под подход. Тихо, тихо. Ты я вижу, в вопросах международной политики слабовато разбираешься. Нет, товарищ. Ну да, я понимаю. Так вот, значит, Микину будем жевать, а флотскую амбицию держать крепко. Верно. Топай. Да. В таких случаях, говорят, их не марш полагается играть. Да, полагается. Ну, а кто сыграет? Ну, я понятно. Английский? Английский. Ну, есть. Идут. I don't understand. They seem glad to see us. It's all European. Комендор Томас Грей. Юрий Сергеевич, передайте их Богородию, что очень приятно было познакомиться. They very-very glad to Чего-чего? Чего это ты просил передать их Комендору, а? Да ничего особенного. А что, дескать, сначала мордой об стол, так. а теперь, пожалуйста, к нам за стол. Здорово. Тихо-тихо-тихо. <laughs> ну, садитесь все. Отставить Ну, спасибо Здоров ты лордом гимны играть Please, Russian vodka Thank you My grandfather, Lord Grey Once wanted to conquer Kronstadt But I'm sorry to say He did not чего-чего? Они говорят, он рассказывает, что его дед, лорд Грей, когда-то тоже хотел взять Кронштадт, но, сожалеет, не удалось. И внуку не пришлось. Ну, а правнукам подавно не придет. Так, значит, просим передать. Не зная броду, не суйся в балтийскую воду. Вот. Балтийские реки. Враг подползает к нашему родному революционному городу. Ну что ж, давай. Крепок корешек, зубы сломишь. А питерские рабочие просили меня передать вам их наказ. Мы от Юденича на суше отобьемся. Это факт. Факт. Но с моря к шапантанте ходу не дать. Это уж вы постарайтесь. Топливо ребят привезли. Последнее. Все вам. Так что вы ушуваште. Не дадим интервентам пройти к Петрограду. Да здравствуй, красный Балтийский флот! Войдите. Ваше распоряжение штабу флота. План Минного поля при вас? Да. Мины будем ставить ночью. Путь на Петроград закрыть любой ценой. Что же ты, папка, приврал? На корабль возьму, на корабль тоже трепа. <с> такие кислот. <слабые> ничего, ничего, ничего. Зато в следующий раз возьму обязательно. Ну, будь здоров. После похода. Объявишься дома-то? Попасть бы на берег, а дом найду обязательно. В случае чего, пиши. Непременно, Глашенька. Небось, опять только и напишешь. Здравствуй, Глаша, дорогая. Эх, жизнь наша балтийская. Константин закончил постановку мин. Хорошо. Так, значит, Азарт и Константин закончили постановку мин. Теперь очередь за свободой и Гавриилом. Товарищ командир, свобода закончила постановку мин. Хорошо. Ну, Юрий Сергеевич, вот и покрыли мой весь финский залив минами. Попробуй-ка, владычица морей. Сунься. Да уж, теперь. Начать постановку мин. Здесь начать постановку мин. Левая! Здесь левая! Правая! Здесь правая! Левая! Здесь левая! Правая! Здесь правая! Левая! Здесь левая! Товарищ командир, говорил, закончил постановку Мин. Хорошо! Операция выполнена точно! Теперь все. Все. Передать по линии на корабли. Курс норд! есть передать по линии на корабли курс но юрий сергеевич Полный назад! В чем дело, говорите? Не ни секунды. Мы погибаем. В чем дело? Говорите, же, ну! Немедленно полный назад. Мы ступаем в полосу. Ну. Минированную англичанами. Стоп, машина. Полный назад. Сигнальте эсминцем. Впереди неприятельские мины. Знал? Знал. Все. Негодяй. В чем дело, Юрий Сергеевич? Аспредой. Изменник. Так. Теперь понятно. Ну, все, что знаешь, выкладывай. Что знаешь, как на исповеди. Спасете. Говори. Сегодня на рассвете. На побережье у деревни Дубки высадится десант. Прикрывают два эсминца. Все. Все. Нет, не все. Говори, еще что знаешь? Главный удар у мыса Иргрица. Вот здесь все подробности. Спасете! Поздно! Мина! Всем наверх! Приготовить к спасению команду. Раненых шлюпки. Шлюпку вперед, Сергеевич. Получено важные свиньи. Необходимо передать на другие корабли. Сигнальщик! Сигнальщик! дай ка фонарь! Во! Хорош! Ну, Колесам скорее на мачту. Будешь сигналич, корабля мое сообщение. Иди есть. Колька. Колька. Сукин, ты сын. Передай в штаб. Лично приказываю. Челку. Стой! Передай маме. На рассвете, у деревни Дубки, высадится десант. Идем ко Товарищ командир, товарищ комиссар, в, корее, в шлюпку, не мешай, не мешай. Сегодня на рассвете у деревни Дубки высадится десант. Прикрывают два эсминца. У деревни Вахромеевки высадится десант. Комиссар давай. Папа, папа, папа. В деревне Товарищ комиссар, последнюю шлюпку одной с волной. Торопись, комиссар! Шлюпка не должна погибнуть, в ней важное движение в штаб. Высадится десант под прикрытием сторожевых кораблей! Отдать фали. Товарищ командир, отдать фали есть. Приближаться к Габриилу запрещаю. Наборитесь на мины. Нами все средства спасения исчерпаны! Прощайте! Сигнал принял. Молодец, Колесов! Герой! Ну так, товарищ комиссар, уже у меня вся семья такая! Товарищи, передайте! Долг перед революцией выполнен! Путь на Петроград! Закрыт! Есть, комиссар! Все передадим! Папа! Папа! Папа! Товарищ комиссар, круг последний для вас! Товарищ командир, вам. Ну что ж, Сорокин, ты самый молодой. Иди. Тимофей Иванович. Иди, иди. Приказываю. Скорее. Хорошо. Жить будешь. Да здравствует Родина! Ура! Ура! Ура! Ура! Да здравствует коммунизм! Ура! Давай, проклятием закрелённый, весь мир голодный и врагов наш Вражескому десанту Огонь! Память погибших красных балтийских моряков.